Еще раз всем здравствуйте. Рад всех здесь приветствовать. На самом деле я очень коротко пройдусь, потому что я прекрасно понимаю, что вопросы поступления это вопросы индивидуального характера. У каждого могут быть свои нюансы, особенности, заморочки и тому подобное. Значит, я остановлюсь на том, что будет такого вот с крупными мазками, штрихами нового в правилах приема, нового в поступление в следующем году, точнее, вот уже как бы в текущем календарном, потому что мы живем в эпоху перемен в какой-то степени, историческая тоже такая веха, ну, в полной, да, вот, действительно. И у нас каждый год правила новые. Вы должны быть к этому готовы, мы к этому не готовы, вот, поэтому как-то так. Не случайно после этого, собственно, будет как дополнительно вот запущен наш проект, так называемая «Школа абитуриента. Научимся да, вместе», как я называю. Итак, поехали. Начало приема. 15 июня. Очень часто спрашивают, можно ли прямо сейчас подать документы. Сейчас подать документы не представляется возможным. Я не знаю вообще, какие документы вы будете подавать, куда и тому подобное. Вот мы решили взять с 15 июня, начнем прием документов. Программа высшего образования. Как вы подаете документы? Способы подачи документов, собственно, не изменились. У нас начнет функционировать личный кабинет абитуриента. На сайте нашего вуза вы можете подать документы онлайн. Это, наверное, один из самых простых и легких способов, потому что не требует от вас физического перемещения. Вы можете спокойно это делать из дома. Также вы можете прийти лично, подать документы. В любом случае, кстати, когда вы будете предоставлять оригиналы, вы так или иначе до нас дойдете. По электронной почте, пока оригинала как-то не отправляется. Да? А можете почтовым оператором. Почтовый оператор это у нас все почтовые сервисы, Почта России, там курьерская доставка и тому подобное. Ну и если вы не робкого десятка, можете попробовать через портал госуслуг. Не знаю, как он будет работать, серьезно. Функция такая вроде бы есть, но были к нему вопросы. Перечень документов стандартный: документ удостоверяющий личность, документ об образовании. Если у вас не будет документов об образовании, естественно, поступить нельзя, потому что это как бы законодательное требование. У вас должно быть закончено предыдущее образование. Да? А индивидуальные достижения сегодня я о них еще буду говорить во второй части выступления. Снилс, особые права, если есть вот, олимпиадники. Я знаю, вот человек уже. Почти поступил. И документы по прохождению медосмотра это на педагогические направления, образование педагогические науки. Соответственно, как вы поступаете? Есть так называемые конкурсы. Что такое конкурс? Конкурс это группа мест, на которые вы подаете и в рамках которой это условия приема вы конкурируете. Выделяются следующие типы. Первое – это так называемая особая квота. 10% от бюджетных мест у нас уходит на вопросы, связанные с предоставлением отдельного конкурса. Это прежде всего инвалиды, сироты, ветераны боевых действий. Следующее – это целевая квота. Это те, кто поступает в рамках целевого обучения по целевому договору. Следующее – это отдельная квота. Это все, что связано с проходящей сейчас у нас специальной операцией дети военнослужащих, соответственно, Герои России и так далее. Вне конкурса это особая категория людей, которые как раз получают те самые 20 тысяч рублей. Это олимпиадники. Они идут вне всяких конкурсов, гарантированно зачисляются. И, собственно, большая часть – это так называемый основной конкурс на общих основаниях. Ну и как формально отдельный конкурс существует на вне бюджет, но на вне у нас как такового именно конкурсного отбора его нет. Минимальные баллы должны вы преодолеть. Вот, соответственно, напомню как раз этот особые права, 20 тысяч рублей, но у нас есть еще одна стипендия для высокобальников, 10 тысяч рублей, если вы, средний балл у вас 92 и выше, то, соответственно, вы можете также претендовать на дополнительную нашу стипендию для высокобальников в размере 10 тысяч рублей, тоже на протяжении всего первого курса она у вас будет выплачиваться. Значит, у нас в УЗИ вот здесь они начинают отличаться от других, у нас максимально установлено 5 направлений, это максимум, что вы можете выбрать, 5 направлений при подаче заявления. При этом, что нового? Если раньше вы подавали на каждое направление каждое заявление, то сейчас вы подаете одно заявление на бюджет и одно на вне бюджет, и там сразу указываете все эти направления. И в этом году инновация заключается в том, что указав эти направления, вы расставляете приоритеты. То есть там, в первую очередь я хочу, там, например, на историю, на классику. В да? вторую очередь я хочу, там, например, на юриспруденцию. Там, например, в третью очередь я хочу организация работы с молодежью. То есть вы выставляете именно эти приоритеты. И дальше, соответственно, зачисление будет именно в соответствии с приоритетами. А изменить... Эти приоритеты или изменить заявление, то есть что-то новое добавить или от чего-то отказаться вы можете. Но до дня завершения подачи документов. Это не до бесконечности. У нас есть день завершения подачи документов. Да, до этого дня вы можете вносить изменения, делать там, что хотите. Соответственно, это 25 июля. 25 июля это вот дедлайн. До которого у нас принимаются документы, по всем причем, обращаю ваше внимание, в этом году это законодательно тоже еще одно новшество. 25-го по всем формам обучения. То есть была раньше такая тема, что я сначала подаю на очную форму, потом чуть продленный срок научно заочную потом еще чуть продленный на заочно. Вот везде, где есть бюджет, теперь единая дата окончания на все формы обучения. Не забудьте про это. Мы как бы, обычно в приемной комиссии все-таки намекаем. Говорим. Повторяем о том, что не забудьте, но приемная компания – это большой стресс. Ну, прежде всего для вас, для нас это тем более. Ну, кто мы такие? Индивидуальные достижения. Индивидуальные достижения. Нужно помнить, что при поступлении на программу бакалавриата специалитета достижение до 10 баллов. Больше быть не может. Физически. Да? И у нас от 5, меньше 5 баллов у нас пока еще нет ни одного индивидуального достижения, до 10 баллов мы даем в зависимости. Список большой, он на сайте есть, я его сам не помню. Если что, вы можете напоминать. Я даже если скажу «да», то это не значит, что я прав. Вот. А их реально очень много. И единственное, что мы, на что обращаем внимание, что у нас в этом году по правилам приема мы будем учитывать ваши индивидуальные достижения, только если у вас будет средний балл ЕГЭ от 75 баллов. На самом деле не пугайтесь, почему? потому что смысл индивидуального достижения он играет только если вы поступите на бюджет. А средний балл, собственно, зачисления на, на бюджет как у Дмитрий Леонидович сказал, 87, поэтому как бы 75, но ну, толку вам ну, не сыграет погода. 75, там, плюс 10, нет, не сильно. Значит, минимальные баллы. Вот это очень важная тема, на которую нужно обращать внимание, когда вы подаете документ. Что такое минимальный балл? Минимальный балл – это тот балл, который вы должны по каждому предмету минимум набрать для того, чтобы иметь возможность подать документы даже на вне бюджет, То в том числе. У нас минимальные баллы 45. По некоторым предметам у нас есть до 60 баллов, там, по иностранным языкам, там русский язык 55 и так далее. То есть меньше 45 баллов, если у вас есть хоть по одному из предметов, соответственно, вы документы не сможете подать, если не сможете, соответственно, если у вас не будет такого права на сдачу экзамена внутри вуза. Кто может сдавать внутри вуза? Это инвалиды, это иностранные граждане и те, кто поступает на так называемую вторую высшую, у которых выше уже есть. Также, если ребята поступают в рамках отдельной квоты, это вот все, что связано с вопросом спецоперации. Для участия именно в этом конкурсе по отдельной квоте можно сдавать, но эти результаты не будут распространяться, если там по отдельной квоте не поступаете, а пойдет по общему конкурсу. И на некоторые программы те, кто заканчивает колледж. На самом деле, это выпускники колледжа не имеют права сдавать внутри вузы экзамены, только некоторые вузы разрешают, ну, мы на некоторые направления тоже разрешаем. При этом у нас есть список предметов, которые только по ЕГЭ идут. В частности, это вот иностранная, литература, география, физика, химия, информатика. Эти предметы, в принципе, сдаются только по ЕГЭ. И внутренне вступительное, ну, естественно, если есть такое право, там те же самые инвалиды иностранных граждан, то да, я имею в виду прежде всего те, кто после СПО. И вот просто основные даты, они у нас есть на сайте, как я уже сказал, завершение прием документов 25 июля, соответственно, если вы сдаете внутренние, прежде всего, творческой профессиональные направленности, там, физкультура, музыка, у нас есть такие направления, это 15 июля, и если вы сдаете экзамены нетворческие, а внутри вуза, то 10 июля, это, собственно, по бюджету основные вещи соответственно 27 июля 25 завершаем 27 будут публиковаться рейтинговые списки 25 и 27 это единые даты по всем вузам страны то есть это ну как бы это в порядке приема это не наша придумка и условия на бюджет вы должны пройти по конкурсу и соответственно предоставить оригинал вы тогда в приказе, приказы издаются. Соответственно, оригиналы, это сроки приема оригиналов. Если вы идете по отдельным вот этим всем квотам, они 28 июля. Обращаю ваше внимание, кстати, в этом году все вузы принимают одинаково до 12 часов дня. Если раньше там, если кто сталкивался, было до 6 часов или в более позднее время, мы, например, принимали всегда до 9, то сейчас до 12. На внебюджет, ну, как бы мы сами установили это наше право до 18.00. Время очень важно. Зачисление, как я уже сказал, будет в соответствии с приоритетом. Да, то есть, если вы там, приоритет номер один поставили, да, вы сначала в этом конкурсе, потом в этом, потом в этом. То есть вы предоставляете просто оригинал, и а дальше автоматом мы вас зачисляем, куда вы поступаете в соответствии с вашими же пожеланиями. И, собственно, это дата издания приказов, когда и приказы будут изданы. По отдельным особым и прочим квотам это 28 июля, 9 августа это общий конкурс, ну и 28 августа для тех, кто пойдет на вне бюджет. Это к вопросу о том, что если вы собираетесь на внебюджет, у вас будет все равно время сначала все-таки попробовать на бюджете поучаствовать. Да? Контакты приемной комиссии, мы всегда, в общем-то, на связи, здесь вот при входе мы консультируем, и вот это вот такая основная канва, в общем, наверное, у меня все.